Друзья, всем привет. Уже конец апреля и мы всего лишь первый раз выбрались в этом году на рыбалку. Стояла погода не очень. Сейчас где-то около 16 градусов, днем, обещают около 25. Находимся мы на угрем речке, посмотрим, может быть что-то здесь сегодня и поймаем. Сейчас у нас начался уже невестовый запрет. Можно рыбачить только на одну снасть с двумя крючками. Прошло около 15 минут, как мы расположились. Пока что была одна холостая поклевочка. Прикормка у меня осталось универсальная еще из зимы. Панировочные сухари жареные, семечки и геркулес. Специально сделал вот такую вот ее рассыпчатую. То есть хочу пока что маленько закормить точку. Использую вот свою стоечку с колокольчиком. Ну, по крайней мере, даже небольшие тычки сейчас было заметно. Вот. чебачок. Чубачок. И бачок. Ну вот, Друган, как всегда, первую рыбу взял. На парика, кстати, а я париков только снял. Прошло уже три с лишним часа. Что-то клев так и не активизировался. Сидим, скучаем друзья вот уже четыре вечера даже ничего не удалось заснять потому что такие редкие поклевки весь вот. улов то что сегодня попалось. будем собираться домой надеюсь в следующий раз будет намного удачнее рыбалка чем сегодня всем пока все друзья на рыбачивать пока еще в город нету пробок